Здравия, дорогие соратники и соратницы! Хочу обрадовать вас, в нашей группе ВКонтакте вышла новая Вечья. К сожалению, для YouTube ее тематика не подходит, поэтому доступна она будет в описании к этому ролику. Пожалуйста, проходите, слушайте внимательно, улавливайте образы. Очень насыщенная информационная Вечья. Всем добра, тепла и света!